Попробуй завести. Мы тут я все подкручиваем по инерции. Так что управление сейчас не самое. Зато свет, что надо. Пауков с ней может не бояться. А в дальних туннелях их полно. Поезжай, Артём. Тут путь не близкий. Лучше времени зря не терять. Удачи, брат!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 Да может живы еще. Что ты хоронишь-то раньше времени? Стрельба-то какая была! Стрельба! А теперь тихо! А вдруг отбились? А чего? Не идут так много. Многовато набирать. Придут еще. Подождем. Вот это самое то для бандитов. А как вы думаете, они всех убили? Не унесешь столько, а может и того хуже. Заходи Куда еще. Уж хуже. А то с там дети женщины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 Зачем? Зачем ты меня потащил, пень старый? Послушал Андрея Кузнеца этого. Безопасно, все готово, быстро доберетесь. И меня потащил. А теперь нам всем крышка. Из-за тебя и кузнеца твоего, урода. А да ты думаешь, что говоришь? Андрей святой человек. Он же всех нас вывез. И многих до нас. А ты на него, дура. Вывез как же? Бандитам в руки вывез. Откуда ему про бандитов знать было? А? Должен был знать, раз обещал. А от них-то он нас спас? А толку, если теперь к бандитам все попадем. Дура ты, дура! Глаза б мои на тебя не смотрели. Ты вот яша скажи, чего бежать-то на Так мобилизация. Да кто тебя такого богатыря, взял бы? Это раньше не брали, а теперь повестка пришла. Мать говорит, убьют в первый же день с твоим везением. Пристроила меня в караван этот. И видно зря. Ну, твое дело молодое. Устроишься, если доберемся куда. Я-то 20 лет отслужил. 20! Дали пенсию. В день 100 грамм грибов и патрон. А милостыню просить не дают. Говорят, позорю родину. Вот и думай, предать или подохнуть. Решил предать. Хотя, где я такой нужен? Я чего ушла-то? Война скоро. А наши станции на самой передовой. В прошлую войну побежали было, а там заград отряд И всех-всех, баб, ребятишек, стариков, расстреляли, чтобы на других станциях паники не было. Так что я теперь ученые, решила не ждать, пока начнется. А тут встряли. Да, нелегко вам там, на крайних станциях. Но и у нас не сахар. Моего призвали. Ждала. Потом стучит ко мне сослуживец его. Думаю, все, убили. Нет, говорит. Фашисты в его взяли. А это же значит семью в лагерь. Если сдался, значит предатель. Папа не предатель, папа герой! Герой, герой. Конечно, герой. Опять. опять это успело. Дай хрен на них, не отвлекайся. Пустите! Пустите, вуаляй! Не надо! Завали хлеба сучка! сушка! Помогите! Помогите! Неверещей не поможет! Тут нет никого! Короче, брателло, давай ты первый раз выиграл, а я пока настрюк! Гланды! давай, сука, раздвигай ляшку. Пожалуйста, не надо! Не надо! Слышишь, казах, что-то ты... как... Не, ну чисто вдруг осталось там, масляда или еще что Ну, парахол, вон у нас сколько, а ну, они чисто протыкают. Ну, ты, мля, давай там шурши тогда в темпе. Пацаны там на хате уже и поляну не бойся крылья. Вывели поршнями. А хорошо, сейчас пошло, а что, ну, Ага, один за одним и тут вот. Караван за караван. Не млядь, в этом большом метро мы Еще скоро разумеемся, кому война Че, блядь. Брать, праздновать. Мужиков того. Слыхали ваш съем? Вы мужики или бабы? Бабы вам не сказали пока поберечь, а если мужики, то все, извиняй. Я мужик, а ты скот. Ах ты сука, ну нам ля, получак!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 Посижу пока тут. Надышусь. Всех всех хватит. Чавле, пацаны вернуться. Пойдем мылохом встретим. Не, походу блин. Что за херня? Как бы не зажбуется тут. Семеро Реально тухлая тема. И главное западло норы затыкать без толку. Насочи один хер пруд. Точняк, а выход на Венецию нам, бля, полюмбас нужен. Да, встряли мы тут. Ладно, да. покинал их, пацаны. Воды, брател! в том тюме я вообще реально западлённо пошёл. Просто... Масса до пятеро шло, ну, чисто все пристала от нас фонарями. Ну и как за поворот чисто закрыл. Все, то всё сверло на чисто туманно какой-то. Только чёрный, сука, у него раз, сука, сразу сука, ты понял? сука, Они такие, ну типа ништяк, но голоса, сука, стрёмные, будто они Ну как, сука, глухо, знаешь, я чисто такой пацан, давайте чисто заворачивать. они мне такие, нихрена ли и тут зашибись. Стрёмно так, реально. Ну я вспомнил, у меня-то чисто зажигалось. Я такой черт, они, мля, сидят на полу, мля. Хавальники раскинули, и туман этот черный в них, мля, и из них, мля. Изюрка Семецкий, ну, карифан мой, тут чисто как заорёт. Глаза, мля, режет. Выбил зажигалку на, я как ломанулся к станции. Ну и все, попали вообще с концами, мля. Жесть, мля. А мне, короче, друган рассказывал про хозяина туннелей, типа, слыхал? Не, не в курсах чисто, а чё там? Там такая залепуха чисто, что на крайних станциях, на всех линиях, если к туннелю крайнему поближе сидеть, ну типа, пацаны, какие у костра греются или чё? короче, иногда один уля встает реально и уходит в туннель. И все. С концами на. А все же в курсах чисто, что сами бригадой ловить нехрен. А тут забывают типа. И вот спросишь чисто такого, куда, мля, намылился? Говорит, позвали. Хозяин позвал. И все. Кого так, мля, позвали, полюбас хана. Его хоть веревкой к шконке прикручивай, зубами перегрызет и в туннель. Да, мля, рассказал, аж холодно стало. Чаемля мля, выпить или че? брателла What? <laughs>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 Бурный полет! <клес> Парень, тебе это будь осторожен. Это вода опасна. Там не только рыбы живут. Ну скоро увидишь, кто там живет. Если кричу бревно, хватайся за поручень. Вот этот тоннель ведет к площади Революции и Красной Линии. Сегодня, когда рыбачил, оттуда какая-то лодка прошла. Серьезные люди, не беженцы. Теперь не шуми шибко. Они этого не любят. А это их мир. Ишь, разлеглись, падлы. Тихо, тихо. Мы вас не трогаем знает из чего они мутировали мы их креветками в шутку плечи на вид они конечно жут Но мясо просто уловки особенно под пиво. Okay.